Знаем толк в театрах и стихах, Только вместо идеалов прежних В наших душах нынче суета. Говорят, по своему влечению Мы пришли в секретные пока, Раз такого в общем назначения, Раз такие в сущности войска.